корень всех видов зла, он связан не с людьми, которые вокруг находятся, вокруг людей, вокруг человека, а находится этот корень зла в самом человеке. И этот корень зла называется злость. И этот корень зла, его необходимо поменять или приключить на состояние доброты или добра. Вот это состояние добра, это состояние, которое может изменить всю жизнь человека. И это почему люди злые но ну, прис... у этих людей может быть болезнь они могут чувствовать себя плохо у них могут неправильно гормоны работать у них может быть старость климакс у них может быть артрита который вы не знаете недосыпание психические заболевания страдания и так далее они страдают вот смотрите когда человек страдает и ему плохо разве нужно обижаться на него в этот момент а там пьяный пришел ну пьяный пришел и ему плохо он уже с бодуна разве нужно